ректор по инженерной деятельности Наилька Кашапов и профессор Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Макарим Нафиков встретились с представителями сфер сельского хозяйства Чистопольского района. Участниками встречи обсуждались вопросы биологизации земледелия. Биологизация ⁇ это использование природных методов для выращивания растений. Так, например, доник выделяет в почву азот, который является природным удобрением для культурных растений. И сельское хозяйство теперь уже высокотехнологичное, и для этого как раз нужно готовить и как инженерные кадры, и применять уже все более-более и более новые современные технологии. Начиная от цифровых технологий, и соответственно, конечно, очень важно именно сами вот биологизация почвы и растений, и плюс... Чем еще вот это к инженерии близко? Тут уже непосредственно получение готовой продукции. Возможности для сотрудничества довольно широкие. Помимо подготовки специалистов, в работе можно применить и научные наработки университета. Артем Тупичкин, Лев Халлиулин, Универньюз.